Всем привет! Хочу вам сегодня озвучить, как я вижу различные мысли, как я их воспринимаю и как вам стоит относиться к тому контенту, к тем материалам, что выложены на канале Институт Б. Любые идеи я воспринимаю как инструменты для сознания, то есть это некие программы, которые работают в операционной среде нашего разума. Они принадлежат не столько нашему миру, сколько миру идей. И именно так к ним и стоит относиться, как к инструментам. Каждая мысль ⁇ это своеобразная отвертка или молоток. То есть у нее есть некая цель, и она служит для ее достижения. Правильных, неправильных, плохих или хороших идей. Есть идеи рабочие и эффективные. Есть нерабочие или почти нерабочие. Все зависит от контекста ситуации, от конкретного пользователя, от его умения, от того, чего он хочет достичь. В один момент времени актуальна одна концепция, в другой совершенно противоположная может быть. Все зависит от нашего желания, от того, к чему мы стремимся. Берем какую-то мыслеформу и используем ее для того, чтобы достичь чего желаем. Именно так я воспринимаю свои инсайты и концепции и именно так я рекомендую вам к ним относиться. Они работают у меня, не факт, что будут работать у вас точно так же, вам нужно их адаптировать, как минимум. Вам они могут подойти в меньшей или большей степени, у вас свои ресурсы, своя мотивация, свой контекст ситуации. Все эти вещи складываются вместе и программа идея хорошо заходит, либо нет. Но вот чутка спустя контекст ситуации может поменяться и она может стать актуальной. Чтобы было понятно, давайте на примере, возьмем, скажем, карму. Вот человек верит в эту концепцию, использует ее для того, чтобы эффективно действовать. Вера в то, что ты накапливаешь некий позитивный багаж своими действиями, она тебе дает дополнительную мотивацию для хороших действий, а они всегда идут на пользу практически, в большинстве случаев. Это нравится окружающим, это их притягивает, это дает много социальных бонусов. То есть этот концепт почти всегда работает очень эффективно и дает хорошую отдачу. Ну вот, допустим, нужно сделать какую-то херню человеку. И в этот момент он может воспринять это как кармическое воздаяние тому персонажу, которому он делает что-то плохое. Он перемещает точку отсчета чуть дальше, начинает верить еще и в некие прошлые жизни, в некую предустановку, которая была до этого. И теперь он уже считает, что должен ему как бы вернуть этому встречному персонажу нечто плохое, и это справедливо. А если чуть дальше отодвинуться, то под программа кармы это часть пакета программ ведического мировоззрения, и можно переключиться даже на этом уровне на любой другой подход, как мы описываем эту реальность, что она из себя представляет. Захотелось по-другому воспринимать, почему нет? Раз и переключились на мировоззрение Кастанеды или зеланде, или на Матричное, или еще какое-либо другое. Свое придумали. Или не стали об этом запариваться, и это тоже инструмент. Может, вначале кому-то покажется этот подход несколько необъективным, ну да. Раньше я тоже рассматривал разные идеи, как нечто железобетонное, а потом, по мере накопления разных концепций, увидел, что работают они все, даже логически рассуждая, что вот эта концепция работает, а противоположно ей, следовательно, работать не будет. Оказывалось, что это не так. выяснял что в определенной ситуации работает и она, просто это другой подход, нужно настроиться на это, прочувствовать этот инструмент, понять, для каких целей он был создан и как с ним работать. Тогда ты его берешь своим умом и используешь по назначению. То есть, чем больше информации... Вы превратите в знания, и чем больше знаний у вас станет, тем больше вы будете замечать, что любые знания – это не что иное, как инструменты вашего сознания. Вот этим, собственно, в нашем сообществе мы и занимаемся. Я либо изобретаю, либо проверяю чужие концепции, чужие идеи, или можно их называть технологиями сознания, либо социальными технологиями. И делюсь этими наработками с вами. Таким образом, делаю вклад в общество, частью которого я являюсь. С социальными технологиями, я думаю, все понятно. Это вещи, которые позволяют вам быть более эффективным в обществе, расти, занимать более высокое положение, комфортнее жить, успешнее быть, ну и так далее. А вот технологии сознания – это, опять же, последовательность неких действий, некая концепция, идея, некий инструмент – Которая позволяет вам достигать определенного результата, определенного состояния. Вы, используя эту технологию, меняете свое сознание, настраиваетесь на что-то, меняете свое восприятие. А это, в свою очередь, меняет кардинально вашу жизнь, дает какой-то практический результат. Технология это некая последовательность действий, выполняя которую любой получает прогнозируемый результат. Опять же,. Помним, что это инструменты, а инструмент сам по себе ничего не делает, и сам по себе он не работает. Он будет работать только в руках мастера, который знает, чего он хочет добиться с помощью этого инструмента. Увеличивая свой инструментарий, мы повышаем собственную эффективность, увеличиваем вариативность своих действий в этой реальности. Что есть хорошо, потому что это увеличивает качество игры. Всем пока. А еще новость на канале появился новый формат закрытых эфиров. Что это такое, как на них попасть, читайте в описании. Институт Б. Возможно, лучший институт в этой части универсума.